Мы на концерте, каком, спросите вы, сейчас все подробно расскажем. Дело в том, что не так давно группа Элизиум выпустила песню, которая называется «Привет, это Навальный». Привет, это Навальный. У меня все нормально. И мы решили узнать подробнее, как рождаются такие песни, пообщаться с самой группой, пообщаться со зрителями, кто что думает. В общем, да, соблюдаем, конечно же, все меры. И отправляемся. По поводу последней песни, как вам? Слушайте, я Ба, примерно понял, какая песня, но... Не, не будем называть Нормально. Нормальный, да? Нет. Хорошо. А, как думаете, скажется это на группе, может, часть поклонников уйдет или прибавится только... По поводу поклонников без понятия, ну, я думаю, кто-то уйдет, людей прибавится, но я надеюсь, что эта песня сделана не для того, чтобы прибавить поклонников, а просто потому, что это их такое мнение. А сами вообще у вас какая политическая позиция? Средняя. Ну, я... Взгляды группы поддерживают? Я думаю, что творческие исполнители, в принципе, представители творческой интеллигенции в любые времена имели право на свободу слова, свободу высказывания, высказывание собственной позиции, и это не является исключением. Равно как, кстати, их песня Живы Беларусь» — все то же самое, мне кажется. А вы какую политическую позицию занимаете? Я могу воздержаться? Можете, Спасибо большое. Я думаю, что запрещи, запреты никогда не, не срабатывали, никогда не играли положительно, а скорее наоборот, народ стремиться к тому, что запретили, потому что там же самое интересное. Думаете, это негативно скажется на группе? Я думаю, да. Я не думаю, потеряю да. часть своих да. фанатов. Да? А ну они и про Беларусью поют, и про полицейских, это тоже теряет часть фанатов? Нет, про полицейских, когда они поют, их старая панк-тусовка, она так да. с ними и останется. Но когда они поют про Навального, ну это достаточно узкий круг людей, кто его поддерживает. Ага. Ну пойдем узнаем у самой группы, так это или нет. Разбудил ночью маленький сын там из разряда типа воды попить. Вот, и автоматом ты берешь там после этого Инстаграм, начинаешь стекать и нарываешь тут же сразу на пост, читая текст, отличные космические песни, ну то есть прям отличный космический текст, плюс там, типа, сравнение тюрьмы там со, со звездолетом, с одиноким путешествием, мне показалось прямо дико круто, как бы довольно легко родилось. Я напомнила да. даже некие аллегории, там, типа, ну то всякие такие вещи, и прямо такой прямо сходу. О, господи, вот же, блядь, там лежит на поверхности готовый текст э, и готовые идеи песни, вот. Как группа вас восприняла Довольно быстро у вас получилось ее собрать, песню? Слушай, на самом деле, да, это мы так быстро не, давно не делали, просто я, я, я позвонил нашему клавишнику-веланчелисту Егору, разбудил его ночью, говорю, Егор, послушай, вот такая идея, он такой, чего там, я сплю там, я говорю, подожди, сейчас, я ему, короче, в Телеграме напел, начитал Поиск. Просто под какой-то бит. У меня сейчас моя плохой дикция. То есть я говорю, ну вот идея такая, типа, посылаю тебе. Он проснулся, давай мы там сразу начали, просто даже на уровне телефона сразу начали примерно прикидывать, как это может быть там. типа. Да, очень быстро, прям буквально там за 10 минут сочинился припев. Через сутки уже, в общем, был готов трек. Я, я написал биточек, и потом мы пошли ночью в студию все это доделывать. На следующий день песня сводилась. Это тоже, на самом деле, ну, долгий процесс. Песня сводится, она часов... 8, например, то есть ну, прям по-хорошему. И вечером был релиз. Не было какой-то мысли, блин, может не надо? Ну, на сейчас на в наше на время, стулех. да. На двух стульях не усидишь. Надо всегда четко показывать свою позицию. И я ни о чем ну, вообще не жалею, что мы записали. Это правильно. Мы все сделали правильно, да. Мы не сторонники Навального, мы не топим за Навального. Но я просто возмущает беззаконие, понимаете? То есть... Вот что страшно. Любой человек может оказаться на его месте по сфабрикованному абсолютно какому-то надуманному обвинению. Вот что пугает. И это недопустимо, конечно. Мы... Страна идет к какому-то краху. Это ужасно. Поэтому, поэтому такие песни не... В общем, ряд причин есть, которые накопились за эти годы. Что-то должно измениться. Мы не первый раз освещаем по событиям. У нас была песня про Болотную площадь. Песня называется... Злое сердце. То есть мы тоже, мы тоже были на Болотной площади. Все это через себя прочувствовали. Были, в принципе, на всех митингах и шествиях, и там и на шествиях памяти Бориса Немцова. И, в принципе, тоже я даже я ему даже встречался, ходил в, там во второй половине двухтысячных х в Нижнем Новгороде, даже я ходил даже на митинги, даже. 31 числа. И ко мне там вот было один, один раз, ко мне просто подходит Борис Немцов и такой говорит: Дмитрий, привет! Э -э, типа как Элизиум. Я там просто такой был очень сильно удивлен. То есть, ну, просто он не знал, то есть там было очень мало народу. Вот очень жаль, что его убили. Очень, еще более жаль, что убийцы не понесли наказание, э -э, Непосредственно мы про заказчиков говорим. Мы были 23 января, и 31 января мы были. Только мы ходили, вот там, типа, наш гитарист, барабанщик, трубач. Ну, типа, да, мы ходили даже и 31-го, когда было понятно, что... На 31-е число мы уже не гитировали, потому что понятно, что народу будет через неделю гораздо меньше, и что будут уже жесткие разгоны, потому что 23 января в Нижнем Граде не офигело, когда, когда вышло просто столько вышло людей, там, не знаю, там 10 тысяч или больше, и там... Растерянных там 300 монусов, они прям были, типа, Зато вот, а 31 числа уже там, типа, они принимали уже всех-всех подряд, как бы. Но тоталитарная страна, бандиты, захватившие власть, и которую эту власть не отдадут, и все эти, все эти, все выборы, и все вот эти, вот, что угодно, референдумы и все прочее, все это, ну, все это туфта полная, и, как бы, то есть... Фраза «я вне политики», которую вот некоторые даже музыканты тоже говорят, что вообще думаете по этому поводу? Есть куча известных анекдотов на эту тему. Там самые известные, типа, в какой концлагерь нас везут, там, извиниться ног я не знаю, я вне политики, типа, да? У нас очень много между нами разного, но в данном, в данном случае просто в 20-м и в 21-м году не поддержать Алексея, это было просто, то есть, ну... Это было просто бы не. пройти мимо, это, это было бы низостью. Сейчас мы просто смотрим, сколько людей в зале не согласны с тем, что происходит в, нашей, в нашем государстве, которое должно быть не государством, а страной. Но это уже хорошо, ребят. Вы уже молодцы. Спасибо еще раз.